Дружаться надо в саму традицию. Именно за этим я вас и просила читать, все лето читать первоисточники. Не книжки, написанные по мотивам, да? не лекции людей, которые тоже по мотивам и еще неизвестно как, а все-таки сами первоисточники. Причем начинать надо было именно со старшей эды, потому что она более или менее аутентична, более или менее чиста. Младшую эду можно осваивать только после того, как, что называется, легла на благодатную почву старшая. Потому что младшая эда, как мы с вами уже говорили на последних наших занятиях, это христианизированный вариант древних мифов и легенд. И сдирать эту окалину христианства для того, чтобы докопаться до сути, достаточно тяжело. Лучше просто иметь, что называется, смазанный и ухоженный меч, чтобы к нему ничего не прилипло. Но, тем не менее, и младшая эда, и старшая эда, это все информация, информация, которая нам будет с вами нужна. Саги и эды, саги и предания, которые мы читаем в северных мифах, каждый из них описывает для нас какую-то грань программы, общей программы северных богов, которую они попытались донести до нас. Вся история развития скандинавского пантеона, саги о богах и героях рассказывают нам историю непобеды, они рассказывают нам историю поражения. Вот парадоксально, да, обычно если мы читаем о каких-то героических повествованиях, они, как правило, занимаются исключительно самовосхвалением, то есть таким восторгом необычайным с тем, чтобы у читающего даже не возникло мысли о том, что герой повествования может быть хоть в чем-нибудь не прав. А вот северные боги, в отличие от очень многих богов других пантеонов, и в этом отношении они очень близки со славянами, потому что славянские повествования тоже сделаны без хвостовства излишнего, они как заповеди нам, потомкам, живущим после, тем, кто принимает сейчас традицию, потому что мы являемся ее прямыми восприемниками, мы принимаем ее в том виде, в котором действительно надо принимать тем, кто пойдет дальше развивать эту силу, развивать эту программу, а значит в истинном виде, с учетом всех ошибок, которые были совершены. И с учетом понимания всех ошибок, которые были, будут, были ими же совершены, мы возьмем в руки эту традицию с этим пониманием так, чтобы, делая ее сначала, делая ее по новой, этих ошибок уже не совершить. И тогда программа, оставленная нам в наследие старыми богами, она будет более жизнеспособна, она будет более победоносна. Но разобраться в ошибках как раз и помогут нам саги и эды, потому что они там напрямую не заповедь. Да, 10 штук спущенных богоизбранному народу, здесь все значительно сложнее, все зашифровано, все, все аллегорично, все в преданиях, которые перетекают одно в другое. И это перетечение как раз и говорит нам, ищи причинно-следственную связь между событиями прошлого, последующего и сегодняшнего дня. Ты увидишь эту причину и следственную связь, если обязательно захочешь это сделать. Метод, который мы с вами будем постигать истории про богов скандинавского пантеона, умением подключать эти каналы и работать на этих каналах с определенными формулами, которые можно в лучшей степени постичь, только лишь на определенном канале, а канал в лучшей степени откроется при использовании определенных форм, понятно говорю, да? То есть это такой взаимозавязанный процесс. Мы с вами плавно в него войдем и до апреля месяца основную часть работы мы с вами сделаем шаг за шагом, отрабатывая те или иные каналы, отрабатывая те или иные формулы, пуская их в свое сознание, позволим сознанию трансформироваться еще более глубоко, еще более точечно. Но начинать, конечно, надо с самого начала. А самое начало вот в известной схеме, схеме Древа Игдрасиль, которую мы с вами на наших занятиях будем теперь обращаться очень и очень часто. Давайте на нее посмотрим, на эту схему. Коллеги в интернете, у кого схема не перед глазами, найдите ее, пожалуйста, в сети ту, с которой мы работаем и смотрите на нее, пусть она всегда будет у вас, что называется, на, на вашей приборной доске висеть. Все старые легенды не только скандинавского пантеона, не только северной традиции, но и очень многих других систем и культур начинают свою историю, начинают свое описание, свои программы с момента, как она создавалась, с момента самого создания, самого зачатия самой этой системы. Это, как правило, космогонические мифы, которые присутствуют в каждом более или менее цельном пантеоне. То есть не иметь космогонических мифов, это значит иметь рваную систему. Потому что понять систему можно только лишь с самого начала, с самого ее описания. И вот если взять все системы, которые имеют космогонию, и подвести их под общий знаменатель, то мы с вами увидим, как, впрочем, увидим и в северной традиции, одну закономерность, общую закономерность для всех систем. А Закономерность заключается вот в чем. О первичное создание вселенной, первичное создание всех миров, всех богов сводится к следующему алгоритму. Когда-то был единый разум, он еще не был определен, то есть у него не было самоидентификации. Это был разум одинокий в бездне хаоса. И через какое-то время, неопределенное время, непроявленное время пребывания в этом пространстве хаоса, это могли быть миллиарды лет, а могло быть одно мгновение с точки зрения человека, непонятное. Но понятное с точки зрения бога, когда он некоторое время пробыл в этом бесконечном хаосе, Ему захотелось понять, кто он. То есть произошла попытка самоидентификации. Я не хаос, а кто я? И для того, чтобы познать себя, этот единый разум разложил себя на миллиарды, миллиардов частей, отдельных частей, позволив каждой части существовать отдельно от другой но сохраняя связь со своей первичной силой, сохраняя связь со своим первичным разумом. Так образовались боги. У каждого бога было, был такой только кусочек сознания единого. И этот кусочек не знал, что есть другие кусочки, пока не познакомился с ними. И при этом каждый отдельный кусочек считал себя уникальным и неповторимым, даже не подозревал, что он несет в себе лишь часть программы единого. Но в какой-то момент в нем просыпается это понимание, особенно когда боги начали формироваться в пантеоны, в семейства, как рассказывают нам нифы, и тогда боги разложили себя еще на множество частей, так появились люди. И люди обладают той же самой характеристикой, они не знают, что они часть целого, не знают, что их разум, их душа спасибо, принадлежит какому-то определенному богу. И их задача вспомнить об этом, их задача познать самого себя настолько, чтобы сознание малое приблизилось к сознанию большому и тем самым усилило его. Так говорит Космогония. При этом она говорит о том, что разделение Большого на части малого имело, имело еще более глубинный смысл. Единый захотел, чтобы каждый кусочек его сознания, получив свободу, в определенной степени развил себя сам обратно до единого. То есть малое опять стало большого, большим естественным путем. То есть получить весь опыт, который необходимо получить, чтобы вернуться к своему первичному состоянию. И когда боги творили людей, они вложили в них тот же самый алгоритм. Человек должен развить свое состояние до такого объема, чтобы опять стать богом. И тогда твой бог сможет вернуться к своему единому, потому что задачу у тебя Станет, останется то же самое, только немножко в другом качестве, в другой, в другой ипостаси. Понятно рассказывать? Да? Скандинавский пантеон в данном случае как раз эту, этот, этот космогонический миф отражает абсолютно полностью. Ну конечно же своим языком, потому что каждый народ говорил на своем языке, каждый народ вкладывал кусочек своего мира понимания, исходя из той реальности, в которой он живет, южные народы. Говорили об одном, северные народы немножко будут говорить о другом. Природа накладывает впечатление, а природа северных народов была ой как сурова по отношению к своим жителям. И эта суровость мира, суровость природы не могла не отразиться в мифах и эдах. Зимы северные длинны, зимы северные скучны, и эти зимы надо было чем-то занимать, и поэтому северные народы имели возможность создать большое, большое количество и разновидность, сак и преданий. По большому счастью, христианство на Землю Северную зашло поздновато. Письменность уже была изобретена. Более того. Самосознание народа развилось уже до такой степени, что ему невозможно было дать одну идею взамен другой. Все-таки своя она поближе к телу, да? и любая другая идея неизбежно пройдет через фильтр предыдущего понимания. Это вот как ребенок, да? он растет в одной какой-то семье. Вот до определенного возраста, например, лет до трех, его можно, пока у него не начинается самоидентификация, его можно вынуть из одной семьи, передать в другую, и как психологически он стресса большого не испытает, он нормально встроится, он выучит новый язык, он, вы... он узнает маму-папу новых, он будет свято уверен, что это и есть мама-папа, но чуть дольше времени, там до 6-7 до лет, и ребенок уже так не сможет сделать, он всегда будет помнить, что у него был другой дом, другие мама, папа, другой язык, на котором он разговаривал, другие мысли, которые он думал, то есть все было другое, то есть все зависит от времени. И с нашими друзьями-скандинавами переносчиками этой традиции, как раз произошел тот самый второй случай. Они помнили, какие они были. Они помнили связи со своими старыми богами. И когда зашло христианство, оно не заменило полностью, стерев предыдущие знания, оно не заменило полностью знания о старых богах. Более того, они очень долгое время существовали вместе. Вот там на горочке Церквуха стоит, а здесь у нас в низиночке наши боги, да, и мы то периодически то туда, то сюда, в принципе, да, зачем портить отношения, а боги все-таки. Да. <свят> вот. И это все дело очень долго существовало, более того, существует в отдаленных регионах до сих пор, я вот как раз это лето посвятила тому, чтобы объездить вот эти вот старые капища и видела, как это все там на севере прекрасно все это дело сосуществует. Да. Вот. И поэтому предания, они сохранились в более или менее первозданном виде.